друзья давайте попробуем этих уток славных покормить все-таки с руки ну-ка давай опа есть Ну кого этого хватит наглости, нет? Главное, чтоб не цапнул. Главное, чтоб палец не отхватил. Так вот, друзья, смотрите, хоп, хоп. Ну что ты, друг? С новым годом тебя.